Как же считать эффективность в видеомаркетинге? По сути все просто, есть возврат Рой, либо нет, продает ваше видео, либо нет, и эффективность можно посчитать только благодаря аналитике, у Google это Google аналитики или у Яндекса это Яндекс Метрика. только глядя на аналитику, только через цифры. Только через полную статистику, которая прошла там два-три месяца, лучше через год, можно посчитать, эффективны ваше вложение в видеомаркетинг или нет, продает ваше видео или нет. Может быть, это продает не видео, а комментарий где-то в какой-то статье. И только благодаря УТМ-меткам, либо только благодаря статистике и аналитике вы сможете понять, эффективны ваш видеомаркетинг или нет. Хотите узнать больше, обращайтесь к нам по этим контактам. Либо э, звоните, пишите и подписывайтесь на на канал «Видео для бизнеса».